В древние времена этого праздника считалось, что с закатом надо было обязательно потушить, потушить все огни и дождаться того момента, когда самый старший жрец не зажжет специальный ритуальный огонь в специальном ритуальном месте. И только после этого огонь мог быть зажжен во всех остальных очагах. Особо строгие... Законы даже настаивали на том, чтобы огонь брался только из священного огня и его же разносил, и он же разносился по остальным очагам. В древнюю эпоху, в эпоху королей на кельтских землях считалось страшным преступлением, если Огонь возжигали раньше, чем он был, э, будет зажжен в очаге короля. Потому что считалось, что только король имеет право в эту ночь первым зажечь огонь. Почему так считалось? Потому что было правилом, что тот, кто в ночь Самайна первым разжигает огонь, за ним есть право на власть, а право на власть бывало только у тех, кого избирали боги, кого избирала земля. Не могли королей избирать люди, это был закон того времени. Люди лишь принимали волю богов, люди лишь принимали волю матери. Сын матери ушел и, и уйдет с уходящими стихиями, уходит в иные миры, как темная часть получать силу, а его светлая часть в виде мужа богини, в виде короля в человеческом облике оставались и руководили людьми. Жрец, король, волхв, это все было единое лицо. В стародавние времена король-жрец, король, король волхв это были неразделенные функции. Только лишь потом они стали делиться, что в общем-то и привело к возникновению и появлению во многом других религий на наших землях, когда эти функции стали разделяться друг с другом. Считалось, что именно в эту ночь король несет ответ перед древними богами, на... сдает как бы экзамен на свою безупречность. И считалось, что именно в ночь Самаина бог Лук, древний бог света, следивший за выполнением сакральных и древних правил, имел право уничтожить того короля, который не безупречен. Небезупречным считался тот король, который в течение этого года нарушал свои гейсы, нарушал свои обязательства, лукавил лжесвидетельствовал, лгал, то есть те вещи, которые в древнеязыческом мире были совершенно недопустимы, особенно в кельско-скандинавских землях и в славянских в том числе, где ложь являлась самым страшным преступлением, которое только может быть. И ничто не могло оправдать лживого правителя, ничто. Что еще происходит в ночь Самайна? Об этом нам также расскажет и Бельтайн. В ночь Самайна, в уходящую землю, нужно было не только выжигать правильный огонь, но и правильно вести себя. В Бельтайн мы с вами оговаривали одно очень важное правило. В Бельтайн просыпалась ваша личная сила. И приходило очень много провокаторов, которые говорили, дай мне свое, у тебя же много, а у меня мало дай мне свое, поделись своим, и мы с вами многократно упомянули и остановились на этом, что надо быть очень выдержанным для того, чтобы не отдать ничего своего, чтобы не позволить прикоснуться к своему, даже тех, кого вы называете своим, даже тех, кого вы знаете тысячу лет, сохранить то, что в вас рождается, ни в коем случае не дать вмешаться в этот процесс. Сейчас же на Самайн ситуация противоположная. И праздник Самайна нам говорит, дай всякому просящему, тому есть причина. В эту ночь, как и в любую ночь на кола года, считалось, что граница между мирами становится очень тонка. Почему так считалось? Потому что время в этот момент как бы немножко останавливается, и мы в эти точки, точки сопряжения пространств начинаем синхронизироваться друг с другом. Наш мир с другим миром, наш мир с иными мирами. Время останавливается там, время останавливается здесь. И недаром время на года, всех праздников на кола года всегда называли миром без, без времени, но особо так называли и всегда так называли, именно праздник Самайна. Потому что мы не только синхронизируемся в эту ночь с другими мирами, с иными мирами, но и еще с одним миром, с которым мы связаны всегда. Просто так сформирована структура, матрица нашего мира, что не разрешается миру ушедших, вмешиваться своей волею в мир живущих, я говорю о мире мертвых, в мире ушедших пращуров. И только одна лишь ночь в году позволяет им это делать. Это сегодняшняя ночь. И считалось, что любой просящий в эту ночь, он может быть тем, кто пришел из мира мертвых. А мертвым, говорили наши предки, отказывать нельзя. И поэтому всякий просящий мог быть посланцем из того мира. Именно поэтому говорили древние силы и древние волхвы, просящему дай в эту ночь, чтобы не попросили, отдай. Отсюда и пошла традиция, которая вошла в дальнейшем в мистерию Хэллоуина, когда различные ряженые бегают по домам и с криком конфеты или жизнь требует свое. Это игровая форма, как отголосок того самого действия. Всякий, кто вошел к тебе в дом в ночь Самайна, не имеет отказа ни в чем. Не только мертвые могли войти в эту ночь, но и конечно же представители иных миров, могли прийти как с даром, так и с просьбой. И тоже нельзя было не отказывать в даре, не отказываться от дара. И правила этой ночи, правило этого мира давать просящим никому без отказа. Что еще важно в эту мистерию? Если на Бельтайн мы творили песни и пляски, устраивали дикое разгулье, абсолютно развеселое и абсолютно распьяное, то на... в эту ночь все, конечно же, наоборот. Веселье допускается, но только в том случае, если вы не с людьми. И я скажу об этом. Но если вы с людьми, если путь ваш, путь света и магия распорядилась таким образом, что на вас легла забота о ваших близких, то веселье в эту ночь было не просто неуместным, оно было противопоказанным. Тем, кто оставался с людьми и самим людям, которые оставались вместе с магами светлого пути, Предназначено было в эту ночь собираться вместе в одном оговоренном месте и до рассвета, не смыкая глаз, не выходить на улицу. Собравшись возле зажженного друидами огня, они рассказывали истории, делились опытом своей жизни, сплетничали о близких, Потому что считалось, что мертвые в эту ночь находятся рядом с живыми, мертвые родичи, ушедшие родичи. и Им очень интересно было знать, как поживают их потомки. И поэтому было принято ради уважения к ним рассказывать о своей жизни, опять же сплетничать а тех, кто находится далеко, но информация о них есть. Именно в эту ночь предлагалось вспоминать обо всех живущих, не об ушедших, а живущих в эту же ночь было важно не отказывать в просьбе и им. И поэтому считалось, что после Самайна, ночи Самайна надо на столе, на пиршественном столе обязательно оставить пищу мертвым, обязательно оставить пищу предкам. И даже это правило не ушло никуда и в период христианства и перешло уже культурное наследие, как, например, в, славянском, в славянской традиции такое правило есть. Осенние деды называются, или осенины, называется этот, называется этот праздник, ночь кормления мертвых, когда положено было оставлять на столе пищу ушедшим пращурам. Даже в одной из, не то чтобы легенд даже, а истории, истории из уже из кельтского из кельтских мифов, когда на Кельтику пришло христианство в, одном, в одних аналах одного из христианских монастырей, рассказано об одном монахе, который очень ругался с местным населением, что они празднуют бесовской праздник Самайна, что мол, нет никаких мертвых. Мертвых уже Господь прибрал к себе и все ждут страшного суда, чего и вам желаю. Но, однако, никогда говорят его коллеги по цеху, живущие с ним в одном монастыре, в ночь Самайна не забывал этот непримиримый монах, как бы случайно оставить крынку с молоком и кусок хлеба, подвинув их поближе к очагу. Вера верой, а правила правилами. Те, кто работает и близко взаимодействует с миром потусторонних сил, Никогда не должен забывать, что мы не одни в этом мире, хотя своим прихожанам, конечно же, он рассказывал совершенно иное. У славян также принято кормить предков, собираться всей семьей и до полуночи, а может быть даже и дольше рассказывать о своих делах друг другу. Не принято было в эту ночь спать, считалось неправильным уснуть в эту ночь. С одной стороны из-за страха, а с другой стороны из-за уважения к пришедшим в гости, ушедшим, умершим пращурам. И считалось правильным и хорошим тоном для того, чтобы не спать в эту ночь буквально до самого рассвета. Именно поэтому читали, и, читали сказки, читали, пели песни, правильно было петь всякие заунывные песни, которые без начала и конца, знаете, вот на Руси такие есть, они в общем-то есть в каждом народе. На 72 куплета какую-нибудь песню затянуть и в общем-то время, время считай скоротали. Сейчас, это поправлю. Время считай скоротали. То есть делать все, что угодно, только бы не расходиться. Но силы светлых жрецов знали, что еще не только поэтому. Дело в том, что именно в эту ночь открывшиеся двери были не только в мир мертвых, они были во все миры. И иногда встречи были не такими приятными и радостными. Та самая Страшная дикая охота, которая начиная с ночи Самайна получала открытый доступ в наш мир и вплоть до самого Юля дикая охота скакала по дорогам нашего, человечьего мира. И вот ее-то как раз и боялись больше всего. Почему ее боялись больше всего? Да все потому, что в дикую охоту, в древнюю кавалькаду древних богов входили именно те отвергнутые, поруганные, обболганные боги. Свитой бога Одина называли ее, свитой богини Хольды называли ее, свитой бога Кернунаса называли ее. Святой дьявола называли ее в средневековой Европе. Много было у нее имен. И каждое это имя напоминало людям о том, что древние боги никуда не ушли. И что не только мертвые имеют право одну ночь в году посещать места своей бывшей жизни или семьи своих потомков, но и древние боги сходили со своих троп, темных троп иных миров и ступали на дороги нашего мира. Горе тому, кто встретит дикую охоту в ночи. Горе тому, кто посмотрит в глаза древним богам. Тогда считалось, что они заберут с собою неудачника. Дикая охота карала изменников и отступников дикая охота карала тех, кто участвовал в неправедном, неблагородном деле лжи, поменяв своих богов на чужих, согласившись называть их неблагозвучными именами, согласившись с тем, что отныне боги, которые когда-то помогали их крови и племени, теперь считались врагами, были всячески поруганы и всячески оболганы. Предки, которые приходили в эту ночь к оставшимся в живых, выступали в качестве защиты и, возможно, в качестве оправдания отчасти, как будто бы живые просили защиты у мертвых, приглашая их в свой дом. Правда, говорят, что и мертвые в эту ночь получали власть над живыми, и если живые были не праведны по отношению к ушедшим предкам, если точно так же, как и древних богов, они а, предавали силу своих ушедших пращуров, предавали их имена, раздавали налево и направо родовые дары, родовые знания, то могли быть они наказаны и предками. Об этом равно рассказывают уже средневековые и более поздние древние легенды, когда в ночь Самайна приходили зачинатели и основатели родов. Когда-то к отпрыскам, когда-то древнейших и благороднейших фамилий Европы, и выставляли им неумолимый счет за поруганные достоинства, за отданные за непонюшку табака родовые дары и понятия чести. Так и было. Отдавали, поступая в различные магические ордена типа иезуитских или мальтийских орденов, где они приносили клятвы и отдавали все свое родовое имущество, в рамках этой клятвы, там была такая формула, отдавали свое имущество, в том числе и имущество рода, этому вновь созданному ордену. Но бывало еще и хуже, когда обедневший род торговал не только родовыми дарами, но даже именем своим. Так и было, например, в XIX веке, когда появился указ, например, всем инородцам взять немецкие фамилии. И тогда чиновники для того, чтобы получить, иметь возможность выдать благозвучную фамилию, брали с тех же пришедших инородцев, с евреев, с арабов, там, с цыган, брали с них деньги за эти фамилии. А для того, чтобы иметь право вручить, Получить деньги, они предварительно выкупали эти фамилии у древнейших и благороднейших родов. Так и получилось, что очень многие фамилии инородцев так сильно напоминают фамилии немецкие. Впрочем, не только немецкие и прочие другие тоже. Это большое пятно на жизни родов и предки имели право в ночь Самайна требовать отчета у своих потомков. Вот именно по этой причине волхвы и жрецы древнего мира или просто те, кто обладает знанием, говорили люди, если вам дорога ваша жизнь и рассудок, не выходите на улицу в ночь Самайн. Вы можете встретить дикую охоту, которая выставит вам счет и вы уже не вернетесь живым домой. Задобрите своих предков, задобрите своих пращуров, чтобы они заступились за вас. Накормите их, дайте им богатые дары, чтобы они не предъявили вам счет за поруганное достоинство. И самое главное, не расходитесь в эту ночь, будьте вместе. Возле зажженного огня не расходитесь далеко. Может быть, люди и не знали истинного смысла Самайна, но подспудно, интуитивно жались друг к другу и старались лишний раз носа не высовывать. Отсюда и пошло поверье, конечно же, и не спать в ночь Самайна, но мы с вами должны знать еще одну вещь про дикую охоту и про истинный смысл ее появление в этом мире. Я надеюсь, вы еще не забыли о том, что некие, идущие по пути магии, волей ее встали на темный путь. И будучи живыми, для живых уже не живы, как будто бы они простились с ними. И тот, кто своим разумом ушел по темному пути, своим вниманием, своей жизнью, своими чувствами, своими ощущениями, физически находится не с людьми. А где же он находится? Вот их-то мы как раз и встретим в темной кавалькаде. Вот она. Именно они с песнями и улюлюками проносятся вместе с темными силами в эту ночь, потому что отныне их место в этом, в этом темном поезде. Те, на ком не лежит забота о людях, как раз и представляли собою тех самых, древних духов, которые могли в эту ночь сесть на метлу и полететь, как на Бильтайн, на общий шабаш, на Лысую гору. Именно их в жутких масках видели люди живущие, именно их они пытались задобрить дарами, уже не в качестве дара мертвых, а в качестве дара древним духом. Древним духом, которым нужно было отдать все, что они просят. Отдать без торга, выполнить любое условие. Именно с этой ночи и с этой встречи, между случайно живу, жив, встретившим в ночь Самайна путником кавалькаду дикой охоты, Встретить этот темный поезд и пошли эти предания, когда такая кавалькада требовала от несчастного путника невероятных вещей, например, отдать то, что сам не знает, но то, что у него есть в доме. Известная притча, да? у мужика рождается ребенок, ребенок, он не знает, что он у него родился, он обещает отдать то, что у него есть, но он не знает, что и когда превозвращается домой, жена ему радостно сообщает, что у тебя родился сын. И тут он понимает, чем на самом деле придется рассчитаться с мертвым, с мертвым поездом, с диким поездом древних королей. Это все сказки, легенды, но за каждой легендой, за каждой сказкой стоит реальное событие. Событие невиданное, невероятное, но в то же самое время событие происходящее. В эту ночь мертвые выставляют счет живым, в эту ночь живые также имеют право выставить счет мертвым. Граница между мирами танка. Зажечь огонь в очаге, именно в очаге, и по поведению дыма, по поведению огня слушать шепот иных миров. положить хлеб и вино ушедшим, в эту ночь было принято готовить два, два стола как бы отдельно, для живых и для мертвых. И для мертвых готовился стол такой, который, которым живущим есть было нельзя, то есть нельзя ни в коем случае было есть пищу, предназначенную мертвым. Исключения составляли некие ряженые, но это возникло уже позже, в, 17, в 16, 17, 18 веке, когда бедный люд одевался ряжеными в эту ночь и просил даров от этого праздника. И вот им можно было отдавать пищу мертвым. Считалось, что они как бы в двух мирах живут, не с людьми, но и не с мертвыми. Для социального мира они умерли, бедные, маргинальные люди, умерли, были мертвыми для мира социально успешных людей. Но при этом, при всем еще находились в мире живых. Именно поэтому они считались как бы проводниками, были проводниками духов, проводниками иного мира. И считалось, что обязательно надо дать им было пищу со стола мертвых и получить от них предзнаменование получить от них некое слово. И считалось, что это слово вышло не у них из головы, они не сами его придумали, они всего лишь вестники, они всего лишь проводники воли, может быть, мертвых, а может быть, то есть тех самых темных магов, которые должны были сообщить оставшимся здесь в свете некое важное слово, немножко раньше, чем этому слову суждено будет прийти на имбл и было принято следить за такими знаками. Никогда не отказывать просящему именно по этой причине, потому что взамен можно было получить пророчество, можно было получить предсказание, совет. Совет, который, возможно, спасет жизнь. Совет, который, возможно, позволит избежать проклятия предков. Совет, который, возможно, поможет сберечь состояние. Считалось, впоследствии уже считалось, что в эту ночь надо было делиться как бы, со всяким просящим, исключительно для того, чтобы у тебя благо пребывало. Но это уже позднейшие коннотации, уже 19-20 века, когда доллар и золото полностью затмили у человека, понятие о безупречности. Если ты богат, значит безупречен считалось уже, считается уже в наше время, но мы с вами знаем, что это не так. Внимательным быть гостям, никому не отказывать в просьбе. Веселье допустимо только в том случае, если функцию ряженых, функцию прообраза дикой охоты, функцию прообраза идущих по домам и говорящих пророчества в обмен на конфеты, яблоки и прочие милые вещи выполняешь именно ты. Те же, кто находится рядом с людьми, в эту ночь слышали, слушали лишь шепот потустороннего мира, шепот, идущий и от огня, шепот, идущий из иных пространств. И надо было соблюдать тишину, чтобы шепот этот услышать.